Премиальный, масштабный, гигантский проект на территории 8 гектаров земли. На стройку не пускает и меня не пустят, но я все равно хочу прорваться на стройку. Покажу вам видовые характеристики, покажу, как ведется стройка. Вот у нас возводится а, а, волна резиденция, да, это тот проект, где вы можете пользоваться, жить, проживать. Это мы зашли в резиденция волна, друзья. Первые этажи можно приобрести со своей террасой. Так у нас будет выглядеть номерной фонд. Все коммуникации заведены. Зона санузла у нас тоже готова. Ресторан, благоустройство, зеленение, детские площадки. Друзья, у нас все впереди. Город Сочи. Виды, конечно, у нас... Уф! Друзья мои, я вас всех приветствую. Меня зовут Иван Колосов. Вы на нашем канале агентство Сочи ДВ, И вы все прекрасно знаете, что это тот канал... Где можно смотреть дома, сидя на диване, лежа на диване и быть в курсе всех событий. Друзья, я вам приехал показать масштабный комплекс, эксклюзивный проект. Друзья мои, посмотрите, красиво данный комплекс дается. Это наше достояние, наш данный проект Мане. Посмотрите, какое озеленение. Все красиво, люди отдыхают Парковки, рестораны, бассейны Все действующее, все красивое Первая береговая линия На данный момент Сейчас здесь номерной фонд сдается В межсезонье, друзья Межсезонье у нас Не сезон От 10 тысяч рублей в сутки Наша, наша мане Стартовала буквально Перед Новым годом он сдался, и впереди у нас сезон, ждет сезон, друзья. Я вам приехал показать один премиальный, масштабный, гигантский проект на территории 8 гектаров земли. Давайте мы с комплекса Мане э, сфокусируем свое внимание, свой взгляд на соседнем проекте, соседний корпус, это волна резиденция, друзья. Посмотрите, вот этот. Масштабный, гигантский проект. Что могу сказать? Территория огромнейшая, 8 гектаров земли. Безумное наполнение, шикарное наполнение. Это один застройщик строит Волна Резорт и Мане, который уже сдал. За Мане вы все прекрасно знаете. Это просто наша красавица. А вот она, наша королева бала. Я сейчас зайду на стройку, хочу показать вам максимально, дать информации. Может быть, даже не максимально, но какие-то э, средние азы, среднестатистические, чтобы вы понимали, знали. Настройку не пускает и меня не пустят, но я все равно хочу прорваться на стройку. Покажу вам видовые характеристики, покажу, как ведется стройка. Э, это тот проект, который нужно рассматривать. Есть что рассматривать. Виды, пассивный доход... А самая главная концепция И мы должны понимать, кто наш застройщик Насколько там надежно будет Насколько это будет приносить вам доход Потому что по соседству комплекс Мане, Который уже есть, который уже сдан Который уже приносит прибыль Как только у нас запустится, сдастся волна ровно через год Мане вырастет в два раза Волна будет качать в четыре раза Ну что могу сказать? Давайте поедем Пойдем пешочком дойдем, посмотрим. Самое главное, свой собственный пляж. Самое главное у нас локация, территория. Птички поют, много зелени, озеленения. Друзья, я стараюсь вам показать все самое лучшее. Город Сочи, аналогов городу Сочи нет. Это город, курорт, куда люди будут приезжать, отдыхать, купаться, загорать, принимать солнечные ванны, кушать чурчхелу и просто наслаждаться, что они приехали отдыхать. Куда вы еще, друзья, поедете у нас, э, в нашей большой, огромной страны России? Конечно, только в город Сочи. И аналогов городу Сочи нет ничего. Поехали посмотрим, что же это за проект. Я уверен, вы все прекрасно знаете. Повторение мать учения нужно брать, нужно рассматривать. Нет бюджета, банковские средства. Пройдет год, максимум полтора скажете спасибо. Поехали, не переключаемся. Итак, друзья, я вышел немножко показать вам э, территорию с обратной стороны. Стройка ведется сильно настолько заходить нельзя. Меня все ругают, но вкратце я вам покажу, э, что у нас какие строительно-ремонтные работы проходят. Да? У нас само главное здание стоит на капитальном ремонте и возводятся э, новые корпуса. Э -э, это волна-резиденция. Возводится у нас ресторан. Хотите, я вам все полностью расскажу, что у нас будет на этой территории? А, сильно особо ходить не буду, потому что меня будут ругать, везде здесь камеры. Но, друзья, я не могу показать вам, не показать вот этой красоты. Друзья, мы немножко окунулись в самое сердце нашего гиганта. Посмотрите, фасадная часть на сегодняшний день завершена на 90%. Осталось буквально закрыть небольшой марафет, поставить остекление. И фасадная часть готова входная группа входная группа здесь у нас большой ресторан хочу вам сказать и напомнить что у нас ресторанов авторских ресторанов будет всего пять штук друзья это аля карт и шведского направления у нас будет два бара и бассейнов на территории комплекса а, что вам еще могу сказать огромная огромная территория то есть застройщик под всю эту территорию отдает 20 тысяч квадратных метров. Это площади. Площадь будет именно застройки выделена под инфраструктуру объекта. Посмотрите, какая наполняемость. Как тоже мне там все звонит, да звонит. Друзья, покажу. Вот у нас возводится а, а, волна резиденция, да. Это тот проект, где вы можете Пользоваться, жить, проживать Хотите сдавать, хотите не сдавать И пользоваться полностью всей инфраструктурой Друзья, вы не забывайте, что на нашей территории Будет аж целых 8 бассейнов Круглогодичных, подогреваемых На какой территории, где вы еще такие бассейны видели? Посмотрите, какие шикарные Это вот я прохожу сейчас по территории Волна, да, волна резиденции 8 гектаров земли, ходи, гуляй Наслаждайся. Очень много будет озеленения, очень много насаждения детских площадок. Что здесь только не будет. И самое главное, что здесь будет из всех этих восьми бассейнов, друзья, будет три бассейна. Это с детской зоной для детишек, для анимаций. Проживайте здесь, первая береговая линия, и можете пользоваться всей-всей инфраструктурой. Посмотрите, вот самый первый главный корпус это у нас. А, волна резиденция а, Я думаю, что у вас где-нибудь будет здесь ваш номер Вы вышли, прогулялись, отдохнули В бассейн сходили, в спа ходили В ресторан сходили, поужинали, покушали Самое главное, друзья, у нас здесь будет Огромнейший, преогромнейший Детский центр и для детишек хочу сказать, что каждый день будет как новый день, ничего повторяться не будет. Там будет каждый раз постоянно какие-то новые, новые тематики да, посвящаться, ну, какие-то дни будут. Это, например... Как... Какие-нибудь пираты будут, или кулинарные мастер-классы, друзья, будут. А, Какие-то батуты, активные игры будут. Друзья, физкультуры, игры в бассейне. То есть это максимальная вся инфраструктура. Посмотрите, у нас стройка ведется. Сильно меня а, не пускают куда-то зайти, но ничего. Мы сейчас, наверное, пройдем еще прогуляемся в той стороне. А, Все-таки, может быть, попробовать пробраться а, в этот комплекс. Но я боюсь, что меня наругают, здесь уже везде камеры. Но а что же делать? Все для вас, все ради вас. Давайте попробуем туда прорваться как-нибудь, прогуляться. Друзья, здесь за рестораном у нас будет большой-большой детский центр. Не забывайте, что детский центр застройщик выделяет целую тысячу квадратных метров для детишек. Две тысячи квадратных метров будет огромнейший ресторан, и он не один будет. Направление просто сумасшедшее Посмотрите, какой гигант стоит Если вы хотите получать пассивный доход Миллион процентов Сто процентов вам только вот в этот Вот в этот проект Это королева балла наша Друзья, вы только посмотрите Какая огромнейшая территория Еще раз вам напомню 8 гектаров земли Здесь у нас проходит дорога Ленина Пошла дорога у нас в Адлер С этой стороны у нас находится Сочи Напротив наш Обалденно красивый корпус с Сданный, причем, друзья, Мане Вот у нас стоит наша резиденция Из трех корпусов здесь будет еще один корпус Самое главное, посмотрите, территория огромная Из этой территории ее доверили Только а, одному Единственному а, Дизайнерскому решению, да Кто будет принимать, так скажем, вот это дизайнерское решение а, Будет заниматься архитектурное Бюро Гинзбург, друзья а, Этот архитектурный дизайнер да, Он по всему По всей Европе и России и это самый опытный и востребовательный. Со своими лучшими архитектурными дизайнами, проектами. Территория просто она огромнейшая, друзья. Самое главное, что здесь максимально ведутся строительные работы. И если вы хотите надежно зайти и грамотно инвестировать, и получать пассивный доход, а также проживать здесь на безумно красиво, шикарной территории, где настолько все будет, знаете... А, как же вам правильно то словечко это подобрать настолько все будет вылезано, подобрано, то это вам только волна друзья если вы хотите рассмотреть да то э, самый надежный самый перспективный самый лучший самый огромный комплекс 8 гектаров земли на первой береговой линии когда до моря у нас э, до моря у нас буквально 50 метров Откуда взяли Застройщик взял всю эту концепцию Откуда он, так скажем Где он подсмотрел Конечно, это все у нас в Дубае И из таких огромных проектов Таких комплексов, например, как Булгари, Rixos, Все вот это Дизайнерское решение Направление, подсмотрели там чуть-чуть Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть И в Сочи на сегодняшний день Когда будет полностью сдан этот проект Аналогов нет, от слова совсем. Полный запуск у него в 2024 году, третий квартал. Друзья, осталось подождать еще буквально год. Они идут с хорошими темпами. А, здесь у них материал. Вот посмотрите, вот так вот а, фибра панели, Да, вот они. Фибр, фибробетон, панели. Кто бы там что ни говорил. Вот эти фибропанели. То есть это фасадная наша часть. Вот это, друзья, весь фасад из фибробетона, фибропанели. Это новая технология, дорогущая технология. Осталось поставить остекление, и фасадная часть готова. Многие из вас спрашивают и думают, какая будет отделка премиальная на этом мега крутом проекте. А я вам скажу так, что все будет максимально из натурального камня. Это премиальные материалы будут натуральный мрамор во всех общих зонах отелей и резиденции будет, резиденция вот она наша, резиденция красавица наша, не забывайте что мрамор будет на стенах шпоновые панели из речаджих пород американского ореха будет поэтому, друзья мои Скоро будет эта красотища. Представляете, когда вот здесь у нас будет находиться благоустройство. Вся вот эта территория, очень много озеленения. То, что мы можем сравнить с комплексом Мане, да, где у нас застройщик любит показать всю вот эту изысканную красоту. Мне вот очень нравится. Даже если подойти поближе и рассмотреть вот этот проект. Вот он, наш камень, наша входная группа. Ну, давайте там мы сильно ходить не будем, бордить. Но, по крайней мере, по первому этажу можем посмотреть. Это мы зашли в резиденция. Волна, друзья. Первый этажи можно приобрести со своей террасой. С видами в обратную сторону или с видами на бассейн. Друзья, наверняка у вас в первую очередь вопрос. Какой будет расчет доходности у нашего гиганта? Я вам скажу, что в среднем давайте возьмем цену. Это 18-20 тысяч рублей заполняемость. Возьмем по территории Адлера. Да, за сколько задаются наши... Какие-то небольшие апартаменты И возьмем даже загрузку У нас составляет Если мы возьмем 67% В этом комплексе Это у нас будет в году 237 дней да? За вычетом всех агрегаторов Всех расходов Кто у нас там будет брать Комиссии сайтов Аренда налоги В этом комплексе Чистая прибыль ваша составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. Друзья, запомните эту цифру. Те, кто приобрели и кто хочет еще приобрести вот именно вот в этом комплексе, видовые, он стоит параллельно морю, э, перпендикулярно морю. А здесь у нас море. Кстати, свой собственный пляж облагороженный будет на 250 метров в длину. Э, свой собственный пляж береговая линия. Итак. Рентабельность всего этого комплекса будет 11% годовых, друзья. И окупаемость у него будет 9,5, давайте так, 9-10 лет. Хотите вот в этот проект? Вам однозначно, только сюда. Друзья, давайте я вам скажу небольшую такую информацию, что у нас на сегодняшний день с рынком, что у нас с ательерами. Да? Застройщик здесь выбирает массивного крупного ательера, чтобы зашел сюда управленец. Но в связи с данной ситуацией, так как у нас большинство ательеров международников поуходили с России, и тот, кто остался, они у нас остались монополистами. Понятно, что они у нас требуют сейчас, знаете, большой процент, чтобы им платили. Чтобы им за услуги платили. Поэтому застройщик данного комплекса выбирает достойного, еще раз хочу сказать, управленца, чтобы зашел и управлял всем этим грандиозным проектом. А нравится ли мне этот проект? Да, безумно нравится. Когда он полностью сдастся, а это у нас буквально через год, друзья, 24-й год, третий квартал прилетит быстренько, вы даже и не успеете оглянуться. А если здесь у нас и инвестиционная привлекательность еще на росте цены за метр квадратный. 100% есть. Пассивный доход будете получать так, как ни один проект в этом городе Сочи никто не дает. Я балдею от этого комплекса. Давайте я постараюсь сейчас пробраться все-таки вовнутрь, показать, как там ведется стройка. Хотя за мной глаз до да глаз, и все говорят, туда заходить нельзя. Но я не могу вам не показать эту стройку, хоть здесь все в камерах. Пойдемте, зайдем, чуть-чуть рассмотрим. Если вы еще готовы, хотите рассмотреть, я вам сразу скажу, проходят ипотеки. Оформление сразу же в Росреестре на право собственности. Это тот надежный проект, куда стоит и нужно заходить. Друзья мои, ну я пошел на свой страх и риск. Покажу вам немножко эту стройку. А, возводится у нас ресторан детские площадки, зоны отдыха, бассейны. Сейчас мы попробуем пробраться все-таки на этажи повыше. У нас везде все огорожено. Сейчас я вам покажу эту территорию. Эту громадную территорию. Посмотрите, какой у нас большой будет ресторан. Там у нас уже панорамное остекление уже стоит. Не знаю, видно, не видно. Постройки не ходить нельзя. Все ругаются. Ну, а как делать, если и вам не показать? Что у нас Видите, вот это здание? Это здание полностью будет по капитальным ремонтам разбираться, убирать все эти фасадные части. О, дверь. Пойдемте, друзья, пойдемте, зайдем в этот наш главный корпус. И посмотрим, что же у нас здесь внутри. Все коммуникации поменены. Электрика, сантехника. Так, друзья. Тихо, молча. Проходим. Я думаю, что нас особо никто... Посмотрите, стройматериалами все завалено, вытяжки. Ой, друзья, меня наругают. Ну я не могу вам этого не показать. Вы должны быть в курсе всех событий, потому что это тот комплекс, куда нужно заходить и брать. Друзья, здесь у нас будет лифтовая зона. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Лифты будут все бесшумные. Лифты компании Otis. Это бесшумные лифты. А, вот у нас фасадная часть. Мы зашли в обратную сторону. Здесь у нас будет тренажерный зал. Друзья, буквально за вот этим зданием, да, это у нас будет большой фитнес-клуб, да, с крытым бассейном. И за этим фитнес-клубом у нас будет огромнейший спа-центр на 2000 квадратных метров. А, еще раз покажу, что вот это у нас возводится ресторан. Ресторан на 2000 квадратных метров. А, что интересного... Это самый главный корпус. Давайте поднимемся на этажи выше и все-таки посмотрим, какие здесь видовые характеристики. Друзья, я поднялся на десятый этаж. Давайте я вам покажу, как выглядит у нас номерной фон. Здесь все 21 квадрат площадь. Не мог вам этого не показать. Понимаю, что меня увидят. Потом будут ругать, что я здесь на территории ходил-бродил. Что у нас здесь есть? С окна наше море. Первая береговая линия. Сейчас мы зайдем в один из номерного фонда. Например, номер у нас... Там окно у нас стоит, да? А давайте здесь. Здесь окна нет. На десятом этаже у нас вид в сторону Сочи. Так у нас будет выглядеть номерной фонд. Все коммуникации заведены. Зона санузла у нас тоже готова. Разводка. Штукатурка, стяжка у нас на полу уже есть. Посмотрите, какие сумасшедшие виды. Это 10 этаж, друзья. Это у нас по центр на 2000 квадратных метров. Это у нас э, тренажерный зал будет. Огромный фитнес-зал. И вот такие у нас безумнейшие виды. Это у нас ресторан, благоустройство, озеленение, детские площадки. Друзья, у нас все впереди. Город Сочи. Виды, конечно, у нас... Уф! Где вы еще такие виды найдете? Конечно, нигде. Ладно, друзья, за собой дверь нужно закрыть. Потому что написано было, если кто дверь не закрывает, штраф 5000 рублей. 5000 рублей не особо хочу платить. Понимаю, что меня увидят, что я ходил здесь по территории. По территории ходить нельзя, но я не мог вам этого не показать. Все полностью завалено э, материалом строительными, какими-то оборудованиями. Вот, вот, друзья, за что я вам говорил, за нарушение 5000 рублей. В общем, давайте подводить немного финалку итог. Если вы хотите приобрести волну, я вам от всей души советую. 100%. Если кто-то не получил э, более детальной какой-то информации, пишите, звоните нам. Дадим вам всю максимальную информацию. Хотите отсрочку, рассрочку, в ипотеку, видовые характеристики. Все дадим. Лучший проект города Сочи. Меня зовут Иван, и я старался для вас показать все самое лучшее, все самое актуальное. До новых встреч, пожалуйста, ставьте вот такие лайки.